На втором белорусском еще продолжалось. Затих. Ушел к закату. Короткий последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные. Прибежавшие к нам из до дотла деревень. Новогоднюю ночь я в третий раз на фронте встречала. Показалось, конца не предвидится этой войне. Захотелось. Домой. Поняла, что смертельно устал. Виновата затишье. Совсем не до грусти в огне. Показалась могилой. Землянка в четыре дока. Умирала печурка, подвадник. Забрался мороз. Тут влетели со смехом. Из разведки ребята. Так, чего ты одна? И чего ты повесила нос? Вышла с ними на улицу. На злой ветерок из землянки. Показалось, на небе ракетель сгорела. Звезда, прогревая моторы, Ревели немецкие танки. И порой минометы полили, Не знаю куда. А когда с полутьмой Я освоилась мало-помалу, То застыла, не веря, Пожарами освещена, горделиво и скромно Красавица-елка стояла. И откуда взялась? Среди чистого поля она не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели между банок с тушенкой. Трофейный висел шоколад, рукавицами трогая, лапы замерзшие ели. Я сквозь слезы смотрела на сразу притивших ребят. Дорогие мои, тартаньяны из родной разведки, я люблю вас и буду любить вас до смерти всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детства пропавшие ветки. Вдруг обвал налета. чья-то команда ложись. В пробился атака так пробил. санитарную сумку, осколок. Я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу. Сколько было потом новогодних. Сверкающих елок их забыла, а эту забыть не смогла.